Приветствую тебя, Джессус. К моему превеликому сожалению, ты меня не знаешь. Но зато я знаю тебя. И я знаю, что у тебя день рождения. Хочу поздравить тебя со светлым праздником. Ведь если бы не было 30 марта, то не было бы и тебя. Спасибо тебе за шикарное видео. Хоть ты и не показывал свое лицо, ты шикарный. Это была твоя верная подписчица, которая старается не пропускать твои стримы. Лими Фокс. Обычная омская девчонка. Все для тебя, и лайки, и подписки, для тебя Джейс, Камил камил и пуска для тебя Донаты верных фанов, для тебя Без для тебя, все в банкоматы ходят, для тебя В три ночи стрим откроют, для тебя Алёша в школу ходит больше, чем три